Всем привет! А вы не задумывались, где же находятся базы SCP и какие вообще есть? И сразу скажу, та база, на которой происходит действие игры Containment Bridge, это база 19, и ее место фандомом не определено. Вот так, даже не ищите. Дальше те, кто считает, что SCP это игра такая, могут не смотреть. Теперь, когда осталась одна элита, начнем наши поиски. В интернете оказывается не так мало людей пытаются найти базы SCP, кое-кто даже ищет их Google Maps. И что самое характерное находит, вернее, находят какую-то транспортную компанию а также торговцев мебелью и продавцов бассейнов. У последних в ролике есть даже какая-то желтая кукла, которая представляется профессором и выражает благодарность разным сотрудникам компании. Уж не какой-то ли это секретный связной фонда? Наручный связной. Для желающих поискать скрытые смыслы оставлю, пожалуй, ссылку в описании. Ну да ладно, теперь к серьезным делам. В этом ролике я бы хотел рассказать о каноничных базах фонда. С 19 все понятно, они целая игра есть, и в общем-то под эту игру она и придумалась. Да и артов про нейон рисовано немало, но как насчет всех остальных. Самая первая база, или 01, представляет собой простое хранилище данных и место встречи членов Совета О5. Так как О5 не контактирует с аномалиями, в ней нет и не может быть ни одного аномального объекта. Эта база описана в рассказе «Мухоловка», который был уже на этом канале. Она находится в Британской Колумбии и представляет собой бункер с камерами содержания. В этом бункере, где-то за большим круглым столом, принимает самые важные решения Совет О5 фонде есть несколько баз предназначенных для содержания неопасных аномальных людей и других гуманоидов это база 06 база 17 и база 88 база 06 находится во франции местонахождение базы 17 неизвестно обе они созданы для содержания тех аномальных людей которые по мнению фонда не представляют опасности в них приняты минимальные меры безопасности и камеры похожа на обычное жилье однако между ними есть некоторые принципиальные различия если если жизнь на базе 17 течет своим чередом и в ней ничего особенного не происходит то база 06 уже дважды подвергалась полному разрушению и переносилась в новое место так происходит потому что на самом деле в базу 06 отправляют не просто неопасных опасных гуманоидов туда отправляют только таких которые не знают о своих силах и не должны узнать только в этом случае они остаются безвредны как например scp 1669 но если эти гуманоиды узнают о своих силах они могут быть достаточно поэтому эта база больше опасна для самих сотрудников фонда, работающих в ней, чем для аномальных существ, так как многие из содержащихся в этой зоне аномалий свободно по ней перемещаются, а задействованный на этой базе персонал даже не знает, что могут устроить их подопечные. Особенно опасных SCP, которых невозможно содержать, отправляют в Германию на базу 54. Это место незатейливо маскируется под огромную военную базу с большим количеством служащих и военной техники. Ее территории постоянно происходят разные инциденты, которые преподносятся общественности, как военные учения или испытания новейшего оружия. А что насчет базы 88 это старейшая база фонда, построенная в виде обычной тюрьмы. В ней хранят все подряд, а людей содержат в основном тех, кого фонду не слишком интересно исследовать, и кто при этом не представляет большой угрозы, так они и сидят там в своих камерах, как обычные заключенные до конца своих дней. Однако не всех фонд содержит в камерах и комнатах. Для некоторых создается иллюзия свободной жизни, для чего собственно построена база номер 11. Эта база отличается от других тем, что это не бункер и не подобие тюрьмы или там гостиницы. Это целый город на западе США, принадлежащий фонду, в котором в том числе живут и самые обычные люди. Они живут, ходят на работу и не подозревают, что под землей находятся огромные исследовательские комплексы, а сам город пронизан камерами и микрофонами, через которые агенты Фонда отслеживают любые движения в городе, включая и аномальные. Также база 11 используется фондом, чтобы прятать агентов, которых преследуют другие организации. В этом городе, благодаря повсеместному скрытому наблюдению и полиции, состоящей полностью из сотрудников фонда, убийцы или шпиону, задумавшему навредить организации SCP, приходится очень сложно. Кроме содержания людей, у фонда есть несколько специализированных баз, где хранятся различные вещи. Обычно для аномалий с похожими свойствами строится отдельная база, как, например, база 15. Наверное, одна из самых безопасных баз фонда. Все, что в ней есть, это различная неопасная аномальная электроника, такая как телевизор SCP-719, показывающий разные безумные сюжеты. Есть еще база номер 23, где хранятся объекты, влияющие на живые организмы. К примеру, SCP-113 переключатель пола, изменяющий полносителя. Из таких специализированных баз особенно выделяется база номер 28, в которой хранятся предметы искусства, имеющие необычные свойства. Эта база больше похожа на огромную выставку диковинных предметов и находится в Нью-Йорке. Посетитель такой выставки точно никогда не забудет увиденные предметы искусства. Некоторые вещи невозможно переместить и для их содержания строятся отдельные базы, такие как база 62, которая построена вокруг нахождения SCP-004. Но самая крупная и значимая локация, где находятся аномальные вещи, это база 77, которая представляет собой захваченную в Италии фондом лабораторию. Это огромный комплекс с несколькими офисными зданиями, огромными лабораториями и жилыми сооружениями, и своей обсерваторией, с помощью которой фонд может наблюдать космические аномалии. В бесконечных коридорах и множестве комнат этого комплекса постоянно происходят странные события, которые никто не может объяснить. Быть может, это от огромного числа аномалий. Содержащихся в комплексе, а может комплекс аномален сам по себе? В ночное время в директорском комплексе появилась неизвестная дверь, в ходе исследования которой обнаружились аномальные свойства. Согласно самым ранним археологическим сведениям, территория зоны 77 использовалась жителями местных южно-итальянских земель в качестве места сбора с религиозными или культурными целями. Подробнее эти цели неизвестно, так как все первоначальные свидетельства за столь долгое время были утрачены или уничтожены. Реликвии и артефакты того периода времени редкие, а те, которые были обнаружены, не принесли какой-либо полезной информации. База 77 не единственная, где содержится сразу огромное число аномалий. Есть еще база 81 в США, причем они известны немного. Известно только, что она огромная и в ней очень много аномальных вещей. Также известно, что в окружающих юлисах время от времени появляются аномалии. Конечно же, есть еще и база для содержания монстров. Звероподобные монстры сидят в зоне 66, те, что ближе к растениям, в зоне 103. Хотя для масштабного исследования подобных вещей фондом была основана зона 104. 4, который представляет из себя целый заповедник, где страшных тварей исследуют в условиях дикой природы. Фонд также имеет несколько опорных баз например база 36 это основная база в индии а недалеко от берегов австралии располагается подводная база номер 45 огромное сооружение под толщей воды с лабораториями казармами и камерами содержания в россии же находятся промышленные зоны 55 где фонд производит некоторые аномальные вещи включая амнезиаки однако основная база с которой связан сюжет русского филиала фонда это база номер 7 вокруг которой развивается своя собственная сюжет Сюжетная линия, раскрытая во множестве рассказов и объектов. Но это уже совсем другая история. Всем пока.